Что делать? Так вот, друзья мои, нужно выстроить естественную систему ценностей. Естественную, природой заложенную систему ценностей. Что это значит? Что это такое естественная ценность? А в естественной системе ценностей вы сами, человек, на первом месте. Не дети, а вы на первом месте. Вы для себя, вы формируете свою жизнь. Это обязательное условие. Все для себя в первую очередь. Для многих это вообще снос сознания и э, уход от некрасов. Но, друзья мои, пока вы не встанете на, таку, на такой путь, вы не сможете быть сами счастливыми полноценно и не сможете дать счастье детям. Только такой путь. Встаньте на первое место в своей жизни. Тогда ваши дети станут для себя тоже на первом месте. Они повторят ваш путь. И дальше у них все будет окей. Да поэтому себя на первое место. Если вы замужем, женаты, то рядом пара ваша. То есть вы, вот вы на первом месте. Вы как Солнце. Солнце в центре. Вы пара, вы Солнце. А вокруг на орбитах ваши дети. Вот этот путь. Дальше уши, вот дальше Дальше ваше пространство. Опять же, не дети на втором месте, а ваше пространство жизни. То место, те условия, в которых вы живете. Поэтому часто и говорят, сначала встретились, полюбили друг друга. Создайте условия для жизни. А потом приглашайте детей. А некоторые сначала встретились, забеременели, и, ну, и пошло ковырьков. Поэтому создать условия – это второе. Условия, пространства любви, в котором было комфортно и вам, и детям. И тогда приглашайте детей. Дети на третьем месте уважает, не ближе, не дальше. Это все, вот, все кому что-то еще не совсем ясно, у кого есть сомнения, пожалуйста, вот эти книги, которые я сказал, «Материнская любовь и пута материнской». Они вас поставят да, на место. Дальше. Дальше уже. Вот дальше, на четвертом месте родители. На четвертом, не ближе, не дальше. Ближе их поставить, разбушить семью. Дальше прервутся родовые корни, будут трудности в реализации. А потом уже деятельность. Не первое место в деятельности, а дальше. Да, ей нужно уделять много времени, но у вас здесь она должна занимать свое пятое место спокойно. Но это на первых порах трудно это все реализовать. Но постепенно, если вы будете над этим думать, вы все это выстроите, и у вас все состоится. Это... Не буду долго останавливаться. Следующий слайд. Да. Вот смотрите. Здесь две фигуры. Две фигуры. А... На двух ногах и во второй фигуры нога одна покалечена. Как вы думаете, какой человек более счастлив? Какой человек лучше реализован? Естественно, здоровый э, человек, а не коллега, а то инвалид. Иногда и без ноги бывает. А что это значит? А это значит, что ты должен стоять на двух равных ногах. Это значит, отношение к отцу и к матери должно быть одинаковым, несмотря на все то, что мы говорили раньше, избыточное материнское чувство, прочее, прочее, но вот выстроить равные отношения к отцу и матери ⁇ это один, один из путей зрелости, один из шагов зрелости. Это то, что позволит вам твердо стоять на этой почве, на почве жизни и идти по жизни легко и просто. Поэтому равные отношения в мыслях, в чувствах, в поступках, в деяниях, обязательно равные, не снижать кого-то до, до уровня другого, а поднимать другого до этого уровня и вот так относиться с уважением, с любовью к обоим, независимо, вот это очень важно, независимо от того, что они разные, что они, может быть, они разошлись, может быть, кого-то даже нет живых, независимо ни от чего у вас должно быть равное, уважительное, с одинаковой любовью отношение. Это важно тогда, вы человек, не коллега, а вы идете по жизни двумя одинаковыми, одинаковыми длинными ногами. Это обязательно. Следующий момент. Следующий момент. Теперь вот мы поговорим об отцах. На сегодняшний день, как вы видите эту цифру. Очень мало тех, очень и очень мало тех, кто понимает настоящую роль отцов. Настоящую роль отцу. А их роль очень велика. Уже тысячи лет есть искаженное представление об отцах, что они, в общем-то, занимают не главную роль в приходе и воспитании детей. Не главную роль. Поверьте, в природе все очень гармонично. В природе все естественно, и эта гармония приводит к тому, что отец и мать равны приходе ребенка. Каким образом? Очень просто. Конечно. Конечно, мы видим, что мать там, страдает, беременность, мучается, там, роды сами, все это там, кормит, там, все это. Мы видим физическую сторону этого процесса, но мы не понимаем глубинных процессов энергетических. А ведь ребенок, человеческий, а детеныш это ведь существо и земное, и космическое, э земное, материальное, и духовное. Так вот, духовную составляющую несет Отец и закладывает Отец. Мало того, уважаемые друзья, Отец, отец, именно отец является лестницей, по которой духу, душа приходит на Землю. Это Он приводит детей в жизнь. Именно отец, именно Отец, когда Он еще в 12-летнем возрасте, когда Он. Вот происходит его э, такая зрелость, он становится, э, происходит половое созревание, в это время у него над головой просыпается такой активный энергетический факель, на который, как на свет э, э, свечи, слетаются души будущих детей, как бабочки вот на свет. Слетаются души будущих детей. И прилетают эти души и идут дальше, сопровождают будущего отца, ведут его по жизни, пикают, помогают ему расти, развиваться. Вот э, э, это, э, известно, что ангелы там сопровождают, прочее, можно по-разному называть. Э, вот Купидоны, вот раньше рисовали художника, Купидоны со стрелами там, так вот, эти копидоны со стрелами – это души будущих детей. И они сопровождают отца, именно отца. И когда он созревает, они вместе с, ним, вместе с ним подбирают мать. И вот дальше там лук, стрела, сердце, любовь и так далее. То есть они начинают помогать, формировать им совместные отношения и так далее. Здесь целый комплекс всего, очень много вопросов, которые... Надо рассматривать. И у меня на эту тему есть видеокнига, которая называется Новая правда об отцах». Новая правда об отцах. Друзья мои, зачастую мы действительно считаем, что главное найти свою пару. Главное найти свою пару. Вот если найдешь, то все, все, будешь счастлив. В сказках так и говорится. На этом все останавливается, и жили они счастливы и долго. Как вы видите, для того, чтобы жить счастливо и долго, нужно иметь много знаний, нужно быть профессионалами в этих всех вопросах. И тогда вы действительно будете жить долго и счастливо. То есть просто найти пару нет. Нужно решить, как вы видите, много вопросов отделиться, стать зрелыми, отделиться от родителей, там решить многие эти вопросы и так далее, и так далее. И дальше вы уже сможете формировать свою судьбу в более свободном режиме, а не по шаблонам или пожеланиям своих родителей. Так, ну, действительно, можно поставить следующий слайд. Вот она причина, главная причина э, всех проблем безграмотность самых важных и вообще-то, по большому счету, простых вопросов безграмотность. Когда мы эту грамотность увеличиваем, то все решается намного по-другому. Вот, к примеру, то, что я сказал вот перед этим буквально, что отцы приводят детей в свою, в свою жизнь. Представляете, какая это революция в сознании. По сути, вот эту видеокнигу, когда вы посмотрите, это по сути второй шаг после материнской любви. Первый шаг это избыточно-материнское чувство, которое разбирается в книге материнской любви. А второй шаг это понимание того, что же все-таки за роль отца. Он не просто приводит детей. Он приводит. В природе все равны, все равны. И мать выполняет свою материальную роль, создает тело, а отец духовную роль выполняет. И только в этом сочетании происходит рождение человека, по сути, Бога, то, что мы все дети Бога. Поэтому это действительно может произойти только в сочетании, в равном сочетании мужчин и женщин. Поэтому нужно к отцу относиться, Именно так. И вот следующий момент, который следует сказать. Да, но здесь можно коротко сказать. В жизни происходит очень много событий, в которых мы делаем не всегда верные шаги, которые являются нашими перекрестками, а мы не знаем, какой выбрать путь, друзья мои. и вот. Такое состояние неопределенности в жизни он появляется тогда, когда мы отрицаем, отрицаем духовную вставляющую, отрицаем Отца. Когда ты в соединении с Отцом, а Отцы сопровождают своих детей всю жизнь, энергетически сопровождают своих детей всю жизнь, где бы они ни были, далеко ли, рядом ли на том свете неважно, неважно, это заложено в сути мужчины-отца. Он каждого ребенка энергетически сопровождает по жизни. А, и этот, э, это энергетическое сопровождение может уйти из жизни только тогда ребенка, когда он добровольно откажется, когда он сам не признает отца. А у меня не было отца, представляете, так, до такого даже было. Или у меня нет отца. Или я не хочу его видеть. Знаете, то есть все обрезается. И вот тогда на этих переплесках ты будешь путаться. Ты будешь выбирать не те пути. Потому что путь, духовную составляющую, задает отец. И если вы с отцом выстроили действительно равное отношение к отцу, с уважением, понимаете его роль в своей жизни, поверьте, у вас на каждом переплеске будет действительно то движение, тот вы выбирать будете путь, который наиболее, а, наиболее важен. Следующий слайд говорит о, о том, что сегодняшние дети – это уникальные дети. Сегодняшние дети – это вообще а, запредельное все. Ну, для примера, чтобы вы понимали. А, вот вы, наверное, многие читали, слышали о том, что у нас есть тонкие тела. И даже называлось количество, там, 7 тонких тел по индийской традиции это все. Так вот, современные дети приходят с десятками тонких тел. Даже не десятью, а десятками. 20, 30. То есть это совершенно другого порядка дети. Поэтому вот Та грамотность, точнее, та безграмотность, которую я сказал, она уже совершенно несовместима с современными людьми. Это надо все осваивать. Если вы хотите быть родителями, причем родителями здорового и счастливого ребенка, вам нужно прыгнуть больше головы, вам нужно быть взрослыми, зрелыми, очень грамотными, профессионалами в семейной жизни. Что делать, друзья мои? Конечно, в, такой короткой, в таком коротком общении я не смог вам раскрыть все грани этого объемного, огромного пространства, которое называется родительское пространство, в котором много нюансов, много подводных камней, много трудностей, потому что наши родители, к сожалению, их никто не учил. Они все самоучки. Они все дилетанты, но пытаются помочь своим детям быть счастливыми, И они зачастую несчастны. Несмотря на то, ой, да у меня родители все хорошо, жили прекрасно, а что сейчас? Ну, отец ушел из жизни, сколько он было? 60 лет, а почему так рано? Понимаете, то есть мы не задумываемся о том, что счастье, оно измеряется просто счастье родителей измеряется просто когда у вас детей нет проблем Если вы пришли к психологу и говорите что у вас ша родителей все хорошо значит вы не туда пришли вы ошиблись дверьями у вас не должно быть проблем. понимаете поэтому давайте будем учиться грамотности вот я вам назвал несколько книг это первый шаг вот эту видеокнигу «Новая правда в отцах», я здесь уже ее не расшифровываю, вы посмотрите обязательно. Это вот как прочтение материнской любви, пута материнской жизни. и вот, вот это вот «Новая правда о отцах». Прочтите, просмотрите всего 40 минут, но у вас будет совершенно новое представление о об отцах, и многое изменится. И вы знаете, уже... Пора заканчивать, наверное, да, уважаемые организаторы. Да, я уже в свое время выбрал. К сожалению, ответить на вопросы не смогу, но у меня есть хорошие для вас подарки мои книги. Мои книги в моих книгах все это есть. Там ответы есть на все вопросы. Мне их более 40, но ну, 40 читать не нужно, но, по крайней мере, то, что я вам назвал, это. Прочтите. А сейчас я хочу, чтобы вы мысленно мысленно повторите за мной вот такую аффирмацию. Она очень многое изменит в вашей жизни. У всех. Даже если вы уже эту тему прорабатывали. То, что в таком коллективном действии мы с вами можем совершить очень важное дело. Итак, отец. Отец. Я прошу прощения у тебя за то, что я не знал о твоей великой роли, о том, что ты, именно ты привел меня в жизнь. Что именно ты сопровождаешь энергетически меня по жизни. Прости. Отец, я благодарю тебя за то, что ты дал мне жизнь, привел на землю и сопровождаешь всегда, даже тогда, когда я этого не знаю или даже не желаю знать. Благодарю тебя за это. Отец, я тебя люблю. Ты замечательный мужчина. Был, есть и будешь в моей памяти. What the readers